Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители! Вы на канале Тайна НЛО. Сегодня мы поговорим с вами о том, что происходит по всему миру. А Вы знаете, что объекты НЛО похищают людей ради своей выгоды? Никто не знал, но я вам уже рассказываю. Помимо того, что происходит по всему миру, мы видим с вами необычное явление. НЛО, НЛО и еще раз НЛО. Но суть в том, что НЛО не часто... Появляется в тех местах, где у людей все хорошо, а наоборот, где все плохо. Вот я вам приведу сейчас очень интересный пример, а вы досмотрите этот необычный видеосюжет до конца. Оставьте лайк, комментарий, подпишитесь. Но ну, если у вас есть какие-то видеосюжеты, то присылайте мне на почту в описании. Ну а мы начинаем. Уже давным-давно НЛО среди людей, но это фактически никак не доказано. Но на самом деле власти крупных можно сказать, стран знают правду больше, чем обыкновенный человек. Да и какому человеку это надо знать, что вокруг него летают эти необычные явления. Вот одна необычная история. Вы все помните, что цунами в Японии тогда масштабно пронесся. Но за несколько дней до этого там видели неопознанные летающие объекты. Потом случилось еще одно, но в Крыму наводнение... Потом в Турции пожары, в России пожары. И все взаимосвязано было бы, если одно но. Доказательство того, что НЛО целенаправленно будило нашу планету для того, чтобы сделать так для выгоды себе. Ну вот, например, в Мексике, вы все помните, землетрясение. Суть в том, что тогда же землетрясение повлекло за собой множество жертв. Также опять же НЛО. Но вот одна нестыковочка стала происходить. НЛО целенаправленно делало так, что люди жадно начали уничтожать природу. А если пришельцы не будут защищать планету Земля и природу, то оно превратится как Марс, Юпитер, Сатурн. И вот появляются сейчас неопознанные летающие объекты по всему миру. В Украине также были замечены несколько десяток объектов НЛО. И суть в том, что их очень много там было. На Черном море мы видели, как корабли засняли необычный формат объекта НЛО, который выходил из-под воды. В Турции люди видели... Необычный НЛО. И все это странно происходит по той или иной схеме. Как будто это целенаправленно. Но есть то, что вы должны прекрасно понимать. Разработки России, США и других стран идут к новому поколению. А именно развиваются. Новое оружие, скорее всего, они а не НЛО. Поэтому множество очевидцев думают, что они видят НЛО. Вот недавно в России был замечен, когда летел Ту-160, а рядом с ним какой-то дискообразный объект. И это оказался все-таки новый проект Российской Федерации. В США также был замечен треугольник НЛО. А это был также разработки США. И как здесь можно не понять, если это все-таки как-то очень странно. А странно много чего мы знаем про НЛО, про то, что мы знаем. А вы знаете, что объекты НЛО нападали на военные корабли, на самолеты, похищали? Конечно, вы знаете, и этих историй очень много. Но самое интересное, мы видим то, что пилоты никогда не скажут правду. Они часто видят объекты НЛО. Да-да, они даже и контактировали с ними. Часто были фатальные. Кто-то пытался уничтожить НЛО, и просто-напросто двигатель самолета отключался, и он летел вниз. А у кого-то все наоборот. Пытался подлететь к этому шару, этот шар ничего ему не сделал. И суть в том, что мы с вами живем в таком веке, что здесь очень странный путь выбирается на Земле. А вы знаете, что на Земле находится тысяча объектов Финалу? Конечно, нет. Но почему множество объектов пытаются воевать между собой. Вообще-то, ценный ресурс для НЛО это все-таки вы не поверьте, золото. И поэтому на земле его может и сказать немало, но суть в том, что они борются за кусок металла. Для них это как энергия. Но вот одно но. Появляются необычные доказательства о, о том, что люди поклонялись богам и давали в жертву приношения людей и даже золото, дары. Но как и зачем? Все очень просто. Кто-то утверждает, что на нашей планете уже жили пришельцы, и они заселили людей. А кто-то говорит наоборот, и раса инопланетных существ сейчас разделилась, и их очень много. Но среди нас живут те люди, которые не похожи на людей. Ну, вы, наверное, уже видели. Но суть в том, что это все происходит в реальном времени. Никакая там шутка, розыгрыш... Нет, дорогие друзья, это субъективное мое мнение. Но что на самом деле нас ждет в 2023 году. Это зависит от вас, как будет реакция к пришельцам. И кстати, они не утихают, а наоборот. Не так давно даже США выпустила приказ, что НЛО очень агрессивны, чтобы военные применяли оружие. Это засекреченный приказ, но суть в том, что у них уже были проблемы на захват. Множество баз и разоружения ядерных боеголовок. Как это все происходило, никто объяснить не может. Только гипотезы и факты. А то, что мы с вами разбираем, это решать уже вам. Спасибо за внимание, дорогие друзья. И я надеюсь, вы поставили лайк.